Ну что еще ты сейчас ничего не выиграешь в таком состоянии каком таком Зайди, пожалуйста в рулетку и поставить два раза каком таком, по 10 таком состоянии у меня какое такое что я насто... тебя уже просил раньше просто сделай, это и ты уйдешь с плюс деньгами два раза по 10 долларов на orфа Alliance. Поч почему почему где взаимосвязь в каком таком состоянии даже не в Тильде еще ну, типа проигрываю бывает почему нужно заходить в рулетку и ставить два раза по 10 долларов на orфа Alliance? Ну почему? Почему? Почему? Это пиздец. Блять, это пиздец. Почему? <последствия> Уйдешь с деньгами, говорят. Как сделать? Окей, okay, вот 10 поставил. Два раза поставить по 10 на Орфа lines да? Вот я поставил 10. Это первый раз. Орфа Лайнс. По 10. правильно? Черное, мало <последия> О, я выиграл. 72. Надо было реально по 10 ставить, как он говорил, именно... На 10 поставить, чтобы было 50, общая ставка Окей Ну не знаю, ты сказал по 10, я поставил по 10 Ну то, то есть сумме было бы 100 За 300 рублей ставить в сумме 100, это, мягко говоря Мягко говоря, ты бы вы поняли Окей, okay, ну второй раз я проебал, кстати Ну а не это было бы супер выгодно, если бы я поставил бы реально 50 Что ха-ха-ха-ха-ха, что ха-ха-ха-ха-ха